Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери, услышь меня, грешную и недостойную рабу Твою. Господи, милости Твоей власти, чадо мое, помилуй и спаси его, Имени Твоего ради. Господи, прости Ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им перед Тобой. Господи, наставь Его на истинный путь заповедей Твоих, и вразуми Его, и просвети светом Твоим Христовым во души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, в работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под покровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной ясвы и от напрасной смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол, несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней очисти от всякой скверны вина, табака, наркотиков, и облегчи его душевные страдания в скорби. Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие лета жизни и здравия целомудрия. Господи, дай ему свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое рождения. Господи, даруй мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение начада мое, моё, наступающее утро, дни, вечера и ночи. Имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечное, всесильное и всемогущее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 Thank you.